Приветствую любителей предметно-материальной истории, снова очередная суббота и я двигаюсь в сторону антикварного рынка города Краснодара, который находится на улице 40 лет победы на территории книжной ярмарки. Сегодня 10 сентября и посмотрим какой улов принесет эта суббота. Краснодарский антикварный рынок, есть еще раздел с монетами, там вот такие павильоны всякие современные, несовременные, но верещают очень сильно эти номизматы, что их не снимать, не хочется истерики слушать, поэтому не буду их снимать, ничего там особо интересного у них нет, если там что-то и попадается, то по таким ценам космическим, что не хочется даже продолжать разговор. Ну вот кто-то новинки появился. Не а видел его эти вещи. Привет. Шикарные просто предметы. Это постоянный участник нашего антикварного маркета, который пройдет 4, 5 и 6 ноября в арт центре Бронзовая лошадь. Ростислав. Привезет туда очень много предметов, обязательно посетите, и будет что приобрести себе в коллекцию или для украшения имперьера. Со скачками очень интересная стеклянная лава. Не буду крутить. А тут никто скажет. Это охота. Охота, да не скачки. Это... это охота псовая. Да. Надеюсь, вам видно на просвет эти рисунки золотом. Сколько стоит ваза такая? 45 тысяч. Шикарная ваза. А датировка примерная. В золоте. Изящно обработанное стекло. Всегда предметы класса люкс. Простислав. А ко мне Он не против. Лишь бы его не показывать. Покажу. Предметы класса люкс. Алексей, это мой. Да? 35. Это ж под телефон коробочка специально. Да. Фильмного телефона. Вертук. Знаешь, что такое Верту? Самый беспонтовый телефон, который должен быть. Это беспонтовый телефон. Ну им что только звонить. Это как ну, с номера набирателем дисковый старый. Все. У меня в телеф... телефон как компьютер. Я могу в Англию позвонить и, и заказать а, себе да. гостиницу, такси. А ты своего не можешь. Букинг все решает. Ну, Какой-то эксклюзивный стаканчик. А что за стаканчик это? Семь метров твоих. Это стакан. Это стекло. Европейское стекло. Ну, вот, первых, Чеш, это как раз, да, 2 000 000人, признали, снижали, вот, и... Старенький совсем. Ну, это совсем. Форма. Начало, начало 20 как раз по-дузки подскакание. Да. А -а -а. Ну, это, это все это кофе. Это сахар Я я Если, допустим, сахар, у него... известно порадует сегодня ребята из спасибо все по порядку отдельно серебро котлеты отдельно мухи отдельно все правильно. здравствуйте А 50 к первого года нет, нету в данный момент а, 25-91. 25-91 тоже, наверное, нету. Они же там отличаются, там же написано 91, да? Да, да, да. Не, нету сейчас. Замечательная вилочка. уходит в коллекцию. 875. вообще не баскетбол, далеко, как не баскетбол. Можем Сколько же Ладно, Сколько такая стоит? двести. Дяхнут, Такой вот Мельхиорова набор тоже прекрасный. Не, Не люблю совсем в таком виде. Пахнет СССР. -а. Это, как обычно. Это молочник Англии, серебро 900. -ка. Вон какая красивая. Yes. Шпиатор европа выше что, по родине скучали. Громко играет. Хороший граммафончик да, как... Петр целый, да? да. А целый, да? да. да а нет а, Пётр не... и оба с, а, сверху а, а кто Либо я их брал и либо боевики с запасом направлено а ну, города видите, еще не видите, новые есть и такие снятые новое Это пояс в смысле? Да. да? Угу. Запишите. Стас, иди запускай. Если телефончик запишите, Мало ли. Я да, буду да, в ожидании, и там будет вода. Вы а по очереди с Алексеем, да? Хорошо, хорошо. Есть ли мне? Почему? Быстро, Ходил, бывал на плавании, в любых морях, их в любом порту, в любой заморке, бывал в Гурил в Стамбуле, думли, да вместо штанов. Штаны, я когда закончились, в а а а а очень а не по не по мне, а по горит, от Родины чужих края, Сегодня антикварный рынок был очень удачный. Приобрел редкую вилочку серебряную 19 века и скульптуру Мао Цзэдуна. Думаю, что Мао Цзэдун очень сильно недооценен. Там стоит климо, которое было сделано при производстве. Прочитаем, что там написано, и станет понятно, какая ценность и стоимость этой скульптуры. До новых встреч. Пока.